Как говорится... здорово, мужские мужчины! У нас тут юбилейчик подъехал, и в честь этого я забабахаю конкурс, о котором вы узнаете в самом конце этого киноматериала. Призы будут крутецкие, так что далеко не расходитесь. Итак, у меня есть два варианта, почему ты залетел на эту киношку. Первый. Ты мой брат, -а брат который следит за моим творчеством и зашибалочку Лакич делает каждый раз под боевиками. Ты же это сделал, отец? И второй. Ты рандомно наткнулся на этот фильм, потому что тебя заинтересовала данная тема. Кстати, никогда не поздно присоединиться в наш движ. -а -движ. Смекаешь? Пожалуй, начнем. Три ошибки, которые допускает абсолютно каждый игрок в колдушке. Эти же недочеты мы совершаем и в других шутанах. Главное вовремя на это обратить внимание. Сразу разъясню, мужики, вот какой момент. У меня нет команды, и я играю на любительском уровне. То есть, проще говоря, вечерочком взял сотик, да и побегал пару каточек, да и, может быть, на смене немножко, когда спокойно, естественно. Хотелось бы гамать чуть больше, но тогда кинофильмов вы от меня хрен дождетесь. Поэтому приоритеты я расставил именно так, как есть. Играю я с релиза игры, и как ни крути, какие-то моменты отложились у меня в голове. Но ошибки, про которые я сейчас буду вести речь, все равно бок о бок идут со мной по рейтингу. И из-за этого я порой играю как... Конченый краб. И первая ошибка, которую совершают многие, это ответный огонь, когда у вас лоу хп. Частенько бывает, когда мы активно файтимся, проседаем по хпшкам и уходим за укрытие. Большинство игроков после такого нехитрого маневра, не дождавшись пополнения здоровья, сразу же после ухода вылетают вновь на противника. И конечно же, улетают на респаун. Такое действие иногда можно провернуть. Если вы уверены, что противник начал сбежаться, и после этого вы вылетите на него в подкате уже в прицеле, тут как бы без вопросов, но действительность такова, что процентов 80 игроков после просадки по жизням глупят. Тем более, не забывайте мужики, что у нас с регистрацией урона те еще чудеса творятся, поэтому я рекомендовал бы избежать ненужных лузов, просто уйдите из файта, подхильтесь и с новыми силами врывайтесь в движуху. Я сам частенько допускал такую распространенную и глупую ошибку. Сейчас вроде как я ее победил, но мы же с вами не роботы, поэтому иногда она проскальзывает. Кстати, мужики, а вы знаете, что вам привет от кое-кого? А точнее, привитули ребетули, вам шлет потрясающая Лизард. У нее в кинотеатре можно найти много познавательных видеоматериалов и просто киношек, чтобы поулыбаться. Лизард постоянно проводит сеансы прямого включения, чтобы был на них мужик, окей? И специально: для своих ребетуль она сейчас крутой конкурс делает на 5 боевых пропусков и еще кое-какие сюрпризы организует. Поэтому, мужик, подымай свой зад вперед к Лизард. Ссылочку ты найдешь в описании. Описании. Переходим ко второй ошибке. Карта и звуки. Здесь я решил объединить такие два момента, как обнаружение противника по звукам и по карте. Я редко когда играю с наушниками, поэтому звук у меня из динамиков iPhone XR, если ты хотел спросить, какой у меня телефон. Играю без них, потому что отдыхаю, когда гамаю, я не киберспорт. Когда мы играем в наушниках, вся панорама, точнее звуковое пространство в 360 градусов у нас в ушах. Благодаря ей определять примерное местоположение противника довольно таки профитно. Если я не пользуюсь этой штукой, то я всегда юзаю вот какую банальную и мега простую фичу которую используют немногие как ты уже догадался от чтения карты причем не просто смотреть в нее когда юзают бпла а еще глядеть вот в каком случае не обязательно ждать когда вам подсветят бплашкой просто мониторьте места гибели ваших союзников тут не нужно быть Шерлоком Холмсом, чтобы понять что кто-то поблизости есть когда маякнет это кладбищенская плита на карте Благодаря таким мычкам и нужно выстраивать игру. Более подробно я как-нибудь в другой раз расскажу про чтение игры в целом. Пока что мне еще нужно набраться опыта. И мы переходим к самой. Просто к самой главной ошибке, которую допускают абсолютно все игроки в колдушке. Это... Перемещение. Ты никогда не задумывался, мужик, как ты двигаешься по карте? Какие выбираешь маршруты для атаки или как обороняешься на локации? Лично я замечаю за собой, когда пересматриваю записанные демки, такие провалы в перемещении, что просто страшно страх какой-то. Только постоянной практикой, разбором моментов и анализом своей игры можно чего-то добиться. А еще можно и даже нужно перенимать опыт игры, подглядывая за другими игроками. Например, в том же ютубчике есть много киберспортивных чуваков, за которыми можно последить. Просто даже ради интереса. Не всегда будешь пользоваться их тактикой в рейтинге, ибо они гамают сыгранной командой против такой же сыгранной команды. В рейтинге все намного проще, и таких за там нет. За кибер-чуваками интересно наблюдать вот еще по какой причине. Эти ребята постоянно изучают карты и порой какие-то прострелы интересные можно увидеть, либо те же нычки, на которые не нужно полтора часа забираться и все в таком духе. Короче, вы поняли, мужики, мой посыл. Сам не могу похвастаться, что знаю какие-то мега интересности на картах, привык играть по обстоятельствам. Ошибки, которые я упомянул, допускает каждый, их невозможно брать из нашего геймплея. Всегда будут какие-то недочеты и промашки. Главное, как мне кажется, это понимать и видеть. Нужно стараться поднимать забрала, подрубая голову. Тогда и нюки можно будет делать в каждой катке, да и на ноль смертей в статке заканчивать бой. Есть еще много всяких особенностей, ошибок и прочих негативных элементов, но, как мне кажется, я упомянул самые основные. Повторюсь, я не киберспортсмен и даже рядом с ними не стоял. Играю в свое удовольствие и делюсь кинозаписями с вами, дорогие брата-братья. Мысли, которые прозвучали сегодня, однозначно в голове не только у меня. Даже без этого фильма вы и так все знаете, мужики. У кого какие недостатки и грехи, я в этом не сомневаюсь. Эта кинолента скорее служит напоминалкой всем нам, что нужно всегда подходить к делу с головой и это не только про мобильную игру. Кстати, вы там про конкурс-то не забыли? После небольшой песняги я про него расскажу. А пока рандомный комментарий. И топовые мать их. Ну и собственно песня. Ошибок и лузов Чтоб всегда только ваншот Как бы было хорошо Если ты бы мой браток Залетел ко мне в тикток Прости, господи Нас тут 30к, каждому я сильно рад Вам спасибо, что вы есть Для меня большая честь Нас тут 30к, каждому я сильно рад Всем спасибо, мужики Брата, братья, вы крутые Еще разок. Нас тут 30 Каждому я сильно рад. Вам спасибо, что вы есть. Для меня большая честь. Нас тут 30 Каждому я сильно рад. Всем спасибо, мужики. Брата, брата, Братья, вы крутые. Итак, самые живущие и преданные брата-братья. Во-первых, спасибо, что послушали песню. Во-вторых, спасибо, что зажали кулаку за шибаку под этим фильмом и, естественно, подписались на канал. Это и впрямь для меня очень важно. Для чувака, который сидит где-то в поселке городского типа на окраине Подмосковья, работая по графику сутки-трое в пожарке. Спасибо, что уделяете мне время и смотрите. В общем, давайте, как сделаем? Конкурс будет проходить на разных площадках, поэтому кому где удобнее. Начнем с моей группы ВКонтакте. Тебе просто нужно будет репостнуть запись этим видеороликом к себе на страницу и в комментариях написать свою любимую пушку и сборку на нее. ВКонтакте это движуха на два боевых пропуска. Едем дальше. В Ютубе я разыграю три боевых пропуска. Нужно будет подписаться на этот канал, если ты еще этого не сделал и моих намеков не понимаешь, шибануть кулакич и также написать в комментариях свою любимую пушку и сборочку. В своем дискорд сервере я разыграю два боевых пропуска и вот как это будет. В один из дней я зайду на сервак и задам вопрос по колдушке и кто быстрее даст правильный ответ, тот и получит БП, и таких победителей будет два. И эта вся движуха попадет на новый видеофильм, так что если кто-то хочет засветиться, то летс go Вконтакте и ютубе все будет через рандомайзер, а в дискорде, ну вы уже поняли. Итоги ровно через 4 фильма, так что не пропустите мужики. Можете попытать удачу на всех платформах, это не запрещается, не забывайте чекать полезные ссылки в описании. и еще разочек. Всех благодарю за просмотр. С вами был Агнецкий.